от нашей гармонии с собой, с самой собой, от нашей удовлетворенности самой собой в разных сферах жизни а, зависят наши отношения и то, что мы а... Ну, в процессе влюбленности, да, вот воспринимаем, допустим, это все, наш самоценность может не поднимать голову. Почему? Потому что в процессе влюбленности мы находим друг друга в основном одинаковое, общие. Вот мы можем даже там сравнивать руки, вот у нас там, не знаю, где-то пальчики похожи, где-то что-то у нас, родинка на одном месте. И так какие-то черты характера, где-то в иллюзии, где-то на самом деле мы находим похожесть. И далее срок от трех месяцев до там двух лет это такой процесс когда мы вдруг понимаем что рядом с нами на самом деле вообще Думаешь? не тот человек а другой и другим он может быть да, отличным от нас вот Разница его может быть в, во многих-многих сферах, это и в, э, в мировоззрении, да, и в его отношении э, к деньгам, к детям, к быту, там, к, к удовольствиям, к, к расслаблению, да, к носкам, к чему угодно. И вот та женщина, которая в недостатке самоценности, она вот на эту разницу реагирует чаще всего как скандалистка, увы, почему? Потому что а, так э, заложено, да, так действует эта программа нет ценности», что она начинает э, как бы э, доказывать свою правоту, доказывать свою ценность что ее картина мира, ее отношение там к быту, к тому, как нужно питаться, к тому, как нужно воспитывать детей, к тому, как нужно отдыхать и к любым вот моментам, которые разные, если у мужчины, что ее это более ценное отношение. И, соответственно, когда она не видит, что это уважается, да, она ощущает свою несамоценность. И это, вот, дорогие, причина большинства, множества множество конфликтов. Если это так выразиться, не происходит напрямую что скандал и все все такое да претензии то она начинает начинается такой терпеж, что называется который тоже саморазрушение да значит. который вот создает некое давление да и как вот крышку он срывает со временем то же самое потому что вот из ощущений не самоценности она вот при, как бы добирает это свою ценность за счет того, что мужчина должен делать и думать так, как она, что это на самом деле да, она же такой же точно человек, только вот в мужском теле. Вот так вот эта программа неценности работает.